Всем привет! Итак, Трэш это чемпион поддержки, и вы определенно можете показать свое мастерство абсолютно в каждой игре благодаря его ярким приемам. Рассказываю, как это сделать в этом гайде, который можете посмотреть даже во время выбора чемпиона. Трэш один из самых популярных саппортов в игре, умеющий атаковать на расстоянии и способный спасти свою жизнь или забрать чужую. В его наборе способностей есть практически все. Он крут и в защите, и в нападении. Это одна из причин, почему вы часто берут. Одна из главных проблем – это долгая перезарядка способностей в ранней стадии игры. Если вы промахнетесь хуком, противник определенно воспользуется ситуацией. А также не настолько танковый, если его застанут врасплох, что им трудно сделать из-за низкой мобильности. Трэш берет дрожь земли. Далее берем костяную пластину и неустрашимость для стойкости. Во второстепенных печеньки и космические знания для ускорения перезарядки умений. Первым максим Q, потому что очень важно иметь быстрый откат этого умения. Затем E для большого урона. И наконец-таки дал. Ваш фонарь. Ульту прокачиваем вне очереди. Из обязательных предметов это медальон саларий и конвергенцию зика. Но первым предметом вам нужно собрать ботинки подвижности. Собрав все это вы получаете приятный набор танковых предметов в сочетании с надежным щитом для вас и ваших товарищей по команде. Конвергенция зика дает вашему связанному союзнику наносить дополнительный урон. Клятва рыцаря защитит вашего союзника еще больше. Шиповный доспех даст брони и хилый рез Искупление обеспечит очень большое количество исцеления для команды Вы можете покупать такие предметы, как тигель Микееля Сила природы, которая дает вам сопротивление магии и передвижение Каменная броня даст вам огромный щит Трэш действительно хорош против подвижных чемпионов, так что любой, у кого нет прыжков или контроля для того, чтобы избежать вашего хука. Можете даже так подойти ближе к ним, чтобы замедлить их ешкой, потом кинуть хук. И снова, трэш на самом деле не такой затанкованный, потому вы должны понимать, во-первых, не быть пойманным в контроль, а также опасные чемпионы, которые могут харасить вас издалека. Это значительно усажняет игру на линии, поэтому вам нужно первым атаковать или стараться увернуться от их умений. С точки зрения синергии трэш действительно хорош с более агрессивными адекери, такие как Дрейвен и Люцин, которые могут нанести больше чем достаточно урона, чтобы убить кого-то, пока вы заблокировали их кьюшкой и ешкой. E за пределами своей линии трэш также хорош с танками. Например, Сюджани. Используя фонарь, вы можете перетащить ее в центр боя для более эффективной атаки. Всегда бросайте крюк, тщательно прицелившись. И будьте осторожны, когда он перезаряжается, потому что в этот момент вы довольно-таки слабы. Также не цепляйте хуком танков. Подая крюком в Леону, например, на самом деле это нехорошо, потому что она более затанкована и ты потеряешь на некоторое время ваше умение и не сможете защитить Адекери. Если вас гангают и вы хотите спасти Адекери, используйте фонарь для спасения. В этот момент не стойте на месте и старайтесь двигаться башни, чтобы дальше вытянуть союзника. Если можете, постарайтесь сначала подойти и использовать ешку перед броском хука. Это поможет замедлить врага и будет легче попасть во время тимфайта вы вряд ли захотите каждый раз следовать заброшенным крюком, даже если это выглядит соблазнительно. Всегда есть правильное время и место для использования крюка, и в этом случае лучше потянуть и зацепить Ешкой. Тебе необходимо принять решение, в идеале до начала тимфайта, какой стратегии ты будешь придерживаться. Агрессивный, и попытаться поймать в контроль вражеских керри, или будете защищать своих. Чаще это зависит от того, насколько сильны твои керри. Более агрессивная игра трэш будет означать, что вы резко атакуете крюком, жмете Ешку, ульту и давите вражеских команду, чтобы они не смогли нанести урон по вашей команде. Граф в защите означает, что вы ходите рядом со своей командой и керри. Используйте хуки, ульту и ешку для контроля, бросайте фонарь для щита. Вот вам несколько советов и трюков прямо сейчас. Не используйте повторный кью, вы можете ближе потянуть к себе и дольше продержать в контроле. Вы даже можете перетаскивать их через тонкие стенки. Вот как это. Еще одна очень важная вещь блокирование перемещения вашим фонарем. Самое популярное место для этого это место между башней и стеной. Вот так можно не дать врагу двигаться в этом направлении и заставляя их двигаться вокруг башни в достаточно предсказуемом направлении. И последнее для чего вы можете использовать W. Это возможность увидеть врага в кустах и за препятствием по своему союзнику, например, лесину, чтобы он на него прибежал, или же кто-то может даже депортироваться на него сверху. Вот и все, это был краткий гайд о том, как играть на трэше, если вы разберетесь, то можете просто подсесть на этого чемпиона. Удачи!